Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня я расскажу тебе о самом главном триггере, который может сильно повлиять на курс биткоина в будущем, и более того, он полностью изменит ситуацию на крипторынке. И я сейчас говорю не про биткоин ETF, который может быть впервые принят в США. Если мы говорим про DeFi экосистемы, прежде всего мы вспоминаем Эфириум, Binance Smart Chain, Polygon, может быть Solano и несколько других. Но в ноябре все изменится. В ноябре 2021 года, причем очень радикально. Когда в последний раз биткоин получал какое-то масштабное обновление? В последний раз это было в 2017 году, да, практически 4 года назад. Это было обновление под названием Segwit. софт fork, который обновил блокчейн биткоина. Он изменил то, как хранятся данные в каждом блоке и как проверяются транзакции в сети биткоина. Софтфорк, в отличие от Hardforka, это такое изменение блокчейна, которое совместимо с предыдущей версией. Это обновление в 2017 году привело к появлению биткоин кэша. Его создали люди, которые были не согласны с изменениями в основной сети биткоина. До сих пор биткоин кэш называет себя истинным биткоином. Таким образом, обновление Segwit для биткоина фактически разделило биткоин-сообщество на две неравные части – биткоин и биткоин кэш. Я помню, как мы переживали этот момент, который мы называли по-моему хэш-войнами, если я не ошибаюсь. Уже 4 года с тех пор прошло. Вот время летит. С тех пор никаких значимых обновлений в сети биткоина не было до этого момента, ведь впервые за последние 4 года биткоин снова получит масштабное обновление уже в ноябре. На этот раз куда более масштабное, чем просто изменение механизма хранения данных. Биткоин получит то, что сделает его прямым конкурентом таким блокчейном, как Полигон, Ethereum, Solana, Binance Smart Chain, Cardana и так далее. И именно поэтому это обновление может привлечь в биткоин большое количество разработчиков и пользователей, тем самым увеличивая спрос на главную криптовалюту, что потенциально может привести к росту цены биткоина в будущем. Давай же разберемся, что это такое Taproot и как оно повлияет на биткоин. Но сначала не забудь поставить лайк и подписаться на канал, если ты тут впервые. Здесь мы регулярно говорим о том, что происходит в мире криптовалют. Поэтому если тебе это интересно, почему бы не подписаться?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 BIP триста сорок, BIP триста сорок один и BIP триста сорок два.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 это сорок два или же...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 Кстати, нашумевший проект интернет-компьютер ICP, похоже, уже готовится к этому. И прямо сейчас они готовятся к интеграции с биткоином, прокладывая путь для смарт-контрактов с адресами BTC, которые будут размещаться непосредственно на интернет-компьютер. Кроме него, еще несколько других разработчиков уже готовы запустить собственные новые приложения в экосистеме биткоина в преддверии этого масштабного обновления в ноябре.